Постоянно не высыпаетесь. Чувствуете усталость, аллергию, головную боль. Нехватка свежего воздуха ощущается мгновенно. Конденсат на окнах. Плесень, грибок, шум с улицы. Ликвидируйте причину, а не последствия. Рекуператор Прана ⁇ инновационное и надежное решение рано контролирует уровень CO2, влажности, качество воздуха. В основе системы медный теплообменник рекуператор создает здоровый микроклимат в любом помещении. Медь – природный антисептик, который защищает систему от развития бактерий, вирусов и спор плесени. Быстрый монтаж, компактность и смарт-управление. Рекуператор дарит здоровый сон, защищает от аллергии и обеспечивает свежим воздухом 24 на 7. Все это – рано. Дыши свободно.